Всем привет, с вами я Настя, у нас админ будни на Амазинк РП четвертом сервере. Итак, я сейчас стою около клуба 8 бит, и мы будем вот так вот ловить нарушителей, кто будет выезжать с 8 бит по встречной полосе. Итак, у меня есть канистра, канистра бензина, а дачки у меня нету, поэтому сейчас мы подойдем к любому игроку, который сидит в машине, и заправим ему авто. Итак, мы бежим. Тут много тачек. Много тачек, где не сидят люди. Итак, давайте. Там в одной сидит в Вигелики. Вот, и давайте его вот так вот возьмем и заправим. Офигеть, у него очень большой баг был. Вот. Он ставит вопрос. Просто. Вот. Ну ок, спасибо. Все, короче, ну здесь, короче, очень мало народу, все они не сидят в тачках, поэтому никто с 8 бит не будет вот так вот выезжать по встречной полосе. Поэтому давайте мы пробежимся по карте и уберем ненужные тачки, которые стоят вот так на дорогах, тупо мешаются игрокам, и в них никто не сидит. Итак, мы передвигаемся таким странным образом, вот таким вот. Чтобы быстрее мы вот так вот по карте прошлись Так Вот она и машина Наша первая Но она в принципе здесь припаркована Поэтому мы не будем вот это вот убирать А вот эта вот машина Она не припаркована Она просто так валяется Поэтому мы вот так берем Респаун Кар И иди 454 Все, у нее тут тачки. Так, около казино надо проверить, потому что там очень часто они вот так вот разбрасывают тачки свои. Так, вот что-то было. Давайте, 396. -я. 396. Все, улетело. Так, идем дальше. Здесь припарковано. Здесь у нас просто так брошена тачка. Поэтому 81. Убираем. Так, дальше у нас идет ID84. Здесь тоже у нас не припарковано Седьмое ID Все, а которые там припаркованы Я их не трогаю, они нормально стоят И велосипед Можно еще зареспавнить 148 -ая. Вот А 146 я не знаю чья Ну да ладно Ничего страшного Мне кажется, она тоже где-то стояла В неположенном месте Так, идем дальше Здесь ничего нет пока что. Там тоже ничего нету. Так, смотрим еще. Так, ну здесь уже нет почти ничего, мы все убрали здесь. Ну не так много было тачек. Так, давайте проверим, насколько разбросаны тачки в Батрива. Итак, мы уже здесь. Такс, здесь у нас такси. Стоит уже первая тачка. Или нет, он сейчас выйдет. Ну, короче, этот пацан приехал, походу, на такси и... Купил. И права нет. Нет, он сейчас уедет на них. Такс. Здесь у нас что? Здесь все нормально вроде бы, да. Там вот какая-то тачка стоит, смотрите. Так, и она сейчас улетит. 50 ID. Все, ой, стат, спешу, господи, Респаун кар 50. Так, все, мы идем дальше. Очень прикольно так летать. И кстати, тому пацану надо сменить ник, потому что он написал ее с маленькой буквы. Так, возле ВЧ тоже нужно убирать тачки, поэтому так вот. Ну, сейчас они, короче, залезут. Я уберу так велико. Это уже 100 пудов мы убираем. ID-403. Дальше что? Ну, все, они перелезли. Я убираю ID-258, потому что они не должны здесь стоять. И 316. Все транспорты мы убираем. Так, тут э, сказали, то что 119 ID-DM. Давайте мы проследим. Ну, все, вроде бы. Они разошлись. Рыбу ловят, сидят, как много человек. Офигеть. Сказали то, что 156 ID чит. Давайте мы посмотрим. Что, спидхак, что ли? Угу. Он ЕПП-шит, смотрите. А, так, срезает он, поэтому мы ему сейчас за ЕПП 156 ID выдадим. Но если еще, конечно, у него читы. Сейчас мы это проверим. Смотрите, он едет максимальная скорость 77. Он едет 78 и подрезает еще. Его можно и за ННРП посадить. Вот. Но ЕПП это уже однозначно. А, так, ну что. Смотрите, он еще и объезжает. Ну и все, эти посты ДПС не для красоты, поэтому мы его сажаем за ЕПП. И в придачу ему дали штраф 150 тысяч рублей. В следующий раз не будет нарушать правила. Сказали 231 чист, Вот. Но смотрите, он едет со скоростью 73, то есть плюс-минус может быть по погрешности. Вроде бы нормально. Санки-то так нормально едут. Но он как-то непонятно. Вот еще. 2, 9. Давайте проследим. 2-2-9 ну он-то нормально едет да а вот тот вот вот его что-то не заносит вот так вот 231 я что-то не понимаю походу Чити реально как он так сразу 73 едет читер это чит классная чит на гонках смотрите меня дм какой айди был ah! я не запомнила так по себе да и так я наказала того пацана и сейчас мы будем завершать видеоролик, я надеюсь, вам понравился он, так что ставьте лайки и пишите в комментариях, э, снимать ли мне дальше админ будни, э, снимать ли мне вообще что-то связанное с амазингом. Также ставьте лайки и вводите мой ник при регистрации, за это вам камнен денежка. А всем спасибо за просмотр, всем пока.